Даешь честный, выбор. Даешь, честный выбор. Даешь, честный выбор. Даешь честный выбор! Вчерашняя акция протеста у избиркома собрала больше тысячи москвичей. Они пришли на встречу с кандидатами в Мосгордуму, за которых ставили подписи. Но автографы многих из них избирком счел фальшивыми. У Яшина так забраковали 322 подписи. Только что я узнала, что моя подпись недействительна. Потому что дату поставила не я. Это абсолютная ложь. Подпись ставила я, да, дату тоже. Кандидат записал видео с теми, чьи подписи эксперты назвали подделкой. За него свою подпись поставил и Федор Шульман, племянник политолога Екатерины Шульман. Я сам лично пошел в центр спора подписей. Там меня уже как бы ждал Илья Яшин. Ну, я поставил подпись, в принципе ничего такого особенного не происходило. И таких случаев набралось немало у каждого из кандидатов. Их подписантов московский избирком за людей не считает. Любовь Соболь выкладывала фотографии. Вот забраковали подписи ее сборщика и ее сотрудника. Даже школьную учительницу Соболь, Елену Лукьянову, графологи сочли фейком. Непонятно, что признано отдельным. У меня достаточно выработанная преподавательская подпись. Она не сложная совсем. Говорят, такие подписи трудно как раз подделывать. Проще подделывать сложные вычерные подписи с завитушками. Я написала письмо в СПЧ, я видела, что сегодня уже и Хельсинская группа, и по мамочным правам человека. Мне достаточно серьезно озабоченная ситуация. На митинге Соболь рассказывала Даже подписи телеведущего Михаила Ширвинта не засчитали Когда соратница Алексея Навального Оказалась в автозаке За избирком стал вступаться главе Таха Москвы Алексей Венедиктов Он является зампредседателя общественной палаты Москвы По его утверждению Ширвинд пока оказался В предварительном списке отбракованных подписей Плохо, что ваши юристы не объяснили вам Что окончательная таблица рабочей группы Это ведомость А не промежуточный газ выборов ФМС и графологи В окончательной таблице ведомости Ширвинт отсутствует недостоверных. Учтен. Недостоверные подписи проверяют графологи, эксперты из МВД. Одну из них нашел Илья Яшин, это специалист экспертно-криминалистического центра ГУ МВД, Кристина Гавриленко. Гавриленко и ее коллеги анализируют подпись и дату, которую избиратели ставят своей рукой. Многие кандидаты даже не получили заключений, на каком основании подпись назвали фальшивкой. А это обязательно. Любое заключение, или либо графологическое, во-первых, это несколько листов, как минимум, потому что речь, как правило, идет об очень серьезных ситуациях. Здесь могут быть и денежные вопросы, и квартирные вопросы, и вопросы наследства и так далее. Это очень серьезные вещи. И безусловно смотреть просто на глазок такие вещи не рекомендуется. Подпись сотрудников БК Артема Торчинского тоже не приняли. В 2015 во время выборов в Новосибирске он сам собирал подписи и работал с графологами. И уверен, это не ошибки, а намеренный подлог от подчерковедов. Если он видит два образца, он говорит, что вот эта подпись и вот это число построен разными руками, то это либо плохой графолог, и вот тогда надо гнать из системы МВД, потому что, понимаете, он же проводит и криминальные экспертизы, да, то есть по его заключениям люди реально, реально садятся на длительные сроки заключения. Вот. А либо это сознательный подлог, и тогда он как там, опять же, вот это люди, которые офицеры, да, которые приносили присягу, люди без чести и совести, которые по указанию начальства идут на прямой подлог. Пока одни избиратели доказывали, что они на самом деле не мертвые души, в списках якобы обнаружили настоящих мертвецов. Юрист Илья Ремесло провел собственное расследование и показал, вот данные человека, а вот его могила. Ничего, что даты рождения немного не совпадают, зато адрес и имя одинаковые. Чуть сложнее оказалась схема рисовки у Дмитрия Гудкова. Там тоже умершие люди, но их серии паспортов и даты рождения изменены так, чтобы паспорт проходил проверку в общедоступной базе. Не значился как недействительный. Ремесло молчал откуда у него появились эти данные хотя их по закону нельзя передавать третьим лицам он даже созвал пресс-конференцию где рассказал его волонтеры продолжают искать подделки на кладбищах количество э -э -э, э -э -э, ну, этих вот мертвых подписантов оно растет потому что прямо сейчас наши волонтеры посещают все эти кладбища все прочее то есть это далеко не окончательная цифра у нас система избирательных комиссий работает в рамках Законодательство. И у нас отношение ко всем кандидатам, независимость от тех ярлыков, которые они друг к другу вешают. Ровный подход ко всем. Это глава Московского избиркома Валентин Горбунов. Вчера, когда кандидаты и их избиратели звали его навстречу, он то ли был на даче. Я связался по телефону с представителем, с представителем Горбунова. Он не сообщил, что Горбунов сейчас цитирую. Находится на даче, на своем огороде. <реклама> Толя проводил большую пресс-конференцию. По крайней мере, так Горбунов утверждает сам. Мы работали с прессы вчера проводили большую пресс-конференцию. Вот только где и с кем Горбунов проводил эту пресс-конференцию, неизвестно. В интернете нет ни одного свидетельства о том, что она прошла в воскресенье. Даже на сайте избиркома об этом ничего не сказано. В эфире «Эхо Москвы» Горбунов позвал кандидатов к себе. Пусть приходят, ради бога. Оппозиционеры пришли. Организованной встречи не случилось. Горбунов не пустил журналистов и заявил, что с каждым хочет разговаривать отдельно. Кандидаты отказались. Но по факту, что мы видим, что вас журналисты держат здесь, за дверями, нас сейчас сталкивают, какие-то машины, приезжают, что происходит... Валентин Горбунов в московском избиркоме с 93 года слухи о том, что в разгар компании он находился на даче, взялись не на пустом месте. В декларации Горбунова на него и его жену записано 8 дач. Надо еще подумать, на какую ехать. Здесь выбор у Горбунова намного богаче, чем у москвичей в ближайшую кампанию. <звуз> Еще в 2014 году Навальный нашел у сына и жены Горбунова хорватскую компанию. По закону Наталье Горбуновой запрещено иметь иностранные финансовые активы, ценные бумаги и доли в фирмах. Но тогда правоохранительные органы даже не приступили к проверке Горбунова. История ужасно символическая. Человек 20 лет занимается тем, что через фальсификации назначает нам ту власть, которую мы не хотим, за которую не голосуем. А сам свил свое уютное гнездышко в европейской Хорватии, чтобы спокойно встретить там старость. Впрочем, сейчас Горбунова больше не владелеца фирмы. Ее имя исчезло из всех документов, а сын из директора превратился в доверенное лицо компании. Зато полная тезка Наталья Горбуновой владеет долей в компании Investment. Эта фирма принадлежит холдингу «ИМА». Ее глава Андрей Гнатюк вместе с Горбуновым и его сыном состоят в клубе охотников и рыболовов «Станищевская». Самые крупные контракты Гнатюк получает именно от Мосгоризбиркома. В 2011-м его «ИМА-пресс» занималась информированием избирателей о выборах в Госдуму, а в 2018-м о выборах мэра. И эти выборы в Мосгордуму тоже освещает компания Гнатюка. Впрочем, лучшее информационное сопровождение осуществили сами кандидаты.